大家好今天是慢慢来的生日欢迎大家参加我们的生日聚会 Спасибо большое за приглашение на ваше мероприятие. У вас очень радостно, уютно, очень интересно. И вот реально радует, что ну, вот существуют такие мероприятия, вот такие душевные, радостные. И столько улыбок сегодня счастливых. И гости ваши настолько интересное общение с ним происходит. Очень благодарим вас за то, что вы нас позвали на свое мероприятие. Можете ли вы для наших зрителей рассказать немного вообще историю о своем проекте, историю его создания? Получается, Наша, в принципе, история нашего проекта в прежде всего связана с нашим иллюстрированным словарем. Был один день, когда я пригласила Риналью создать месяц этот словарь, и он получился таким ярким и именно таким, как он есть сейчас, только благодаря моему напарнику Риналии. Как давно мы это начали? но ну, наверное, года полтора, и вот уже год, как мы выпустили именно нашу книгу. Сегодня мы празднуем день рождения нашего проекта, нам исполнилось ровно год. На самом деле, два года назад Наташа предложила мне создать, поработать вместе, создать иллюстрированный словарь по китайскому языку. Сегодня аудитория, которая пришла к нам на наш праздник, это наши любимые читатели и ребята, кто проходил у нас курсы по китайскому языку уже последние полгода. И поэтому, да, у нас, ну, я вообще считаю, что очень здорово вокруг проекта всегда собирается очень классная аудитория общительных, открытых людей, интересных, у которых есть свои таланты в ней вне китайского языка, да, вне обучения. Мы сегодня услышали очень много отзывов от ваших подписчиков, что классная атмосфера. Вот и в Инстаграме классной атмосферы, что вы много интересного придумаете, поддерживаете тех, кто начинает учить язык. Что вас вдохновляет каждый день вот это делать, продолжать находить в себе силы, как вот это ваше взаимодействие, или что? вот Как это вы делаете? Меня прежде всего заряжает, на самом деле, отдача полная наших, вот именно, не могу даже назвать их подписчиков, наверное, наша любимая аудитория, они наши все друзья. Каждый раз, когда они пишут нам какой-то комментарий, когда они что-то у нас прежде всего спрашивают, какого-то даже, может быть, дружеское мнение или экспертное мнение, вот это заряжает. Хочется Отдавать ему все больше. Да, я тоже хотела сказать определенная это обратная связь, которая идет от ребят, то есть такой замкнутый цикл получается. Сначала у нас была просто вера, что это то, что нужно людям, потому что нашим ученикам это нужно было. Потом пришла обратная связь от людей, что им нравится. Я очень рада за Ариналью, за Наташу из за того, что их проект он так вырос, поднялся. Вот прошел год, они уже могут сделать выпускной для своих учеников такой праздник. Здесь здесь очень много единомышленников, но всегда их найдешь какой-то обычной жизни, а здесь все собрались. Прям такая нереальная энергетика заряженных людей на китайский язык. Хоть мы и разные, но мы едины. Мы живем в этом мире, и в наших силах украшать этот мир, делать его лучше, создавать что-то, творить прекрасное, создавать, созидать. Как вам сегодняшнее мероприятие? Как вообще сегодняшний вечер? И как вы считаете, насколько важно вообще вот такие встречи объединяющие проводить, знакомиться, общаться, взаимодействовать друг с другом? Пока все только начинается, достаточно позитивное, поэтому очень интересно познакомиться, расширить свой круг общения, вот так. Я бы сказал. Да, мне тоже сегодня очень все нравится. И в целом ребята, которые организаторы этого проекта, очень позитивные. Я давно за ними слежу. Я считаю, что устраивать такие встречи очень важно, потому что, в принципе, найти человека, который учит китайский, достаточно сложно в обычной жизни. А когда создается такое общество, то намного проще расширять и укреплять свой интерес к языку. Я считаю, что очень важно, потому что в современном мире мы часто... Дни, такое какое-то некое одиночество и сложно найти единомышленников потому что все сидят в компьютерах а тут все личной встречи встречаются общаются обмениваются с контактами это очень круто мероприятие проходит к очень непринужденной обстановке очень свободной. в общем-то это отражает идею самого проекта открытость дружелюбность и вот желание объединить их любителей китайского языка Мероприятие, которые скажем так дают познакомиться очень близко с человеком который делает какой-то очень классное дело, мне кажется, для э, последователей, для тех, кому это интересно, это очень важно. Такие события — это очень здоровские мероприятия для людей по интересам. Потому что на самом деле сейчас, мне кажется, уходит такое, что люди ищут какой-то клуб, куда они могут прийти и пообщаться с людьми, с которыми у них э, близко сердце расположено. Да? Это вот они приходят и находят действительно людей, с которыми, может быть, потом будет очень весело и интересно вместе. Как Вы считаете, что внутреннее объединяет всех людей, вне зависимости от вероисповедания, от цвета кожи, от социального статуса. Что внутренне нас всех объединяет? Это вопрос прям на миллион. Так на него сразу, наверное, не ответишь. У меня есть время подумать? Что внутренне нас объединяет? Знаете, наверное, какая-нибудь всемирная может быть, любовь? К, ну, любовь, я беру понятие более широко, чем между мужчиной и женщиной. Наверное, любовь к себе, любовь к миру, любовь к другим людям. Само понятие человечность, которое есть у людей, она нас объединяет, и она подразумевает... Акцент на тех добрых и светлых вещах, которые есть в человеке при рождении, то, что закладывается в нас, вот эта интуитивная доброта, вот эта любовь к миру, которая у нас идет еще из детства. И мне кажется, хорошо бы вот эти все качества не растерять по мере взросления, делать на них больше акцент, взращивать именно их, стремление к любви. <смех> Любить, дарить, создавать. Я думаю, что нас всех объединяет такая любовь друг к другу, любовь между людьми. Нам всем хочется быть понятыми, услышанными. Это здорово, когда ты встречаешь людей, с которыми вы можете. Такой у вас произошел некий коннект. Это очень круто. Поэтому, наверное, быть услышанными и иметь возможность высказаться. Ну, наверное, интерес познакомиться с чем-то новым. Хочется, по крайней мере, в это верить, что каждый человек хочет развиваться и что-то новое познавать. Да, я, я считаю, что нас объединяет стремление к действию, к достижению каких-то внутренних целей. У каждого они свои, но главное то, что все мы не бездействуем. В рамках проекта «Созидательное общество» на всех континентах, во всех странах задаем людям вопрос, как вы видите «Созидательное общество»? То общество, в котором было бы комфортно жить вам, вашим близким, и вообще всем людям, какое оно? На самом деле можно назвать много вещей, но хочется выбрать что-нибудь такое максимально глобальное, ну, не уходя в частности. Наверное, одна из таких вещей это будет ну, принятие. Принятие это что-то еще более широкое, чем терпимость. Принятие себя, принятие других людей такими, какие они есть, с их различиями. Вот, наверное, это одна из вещей. Вторая вещь, это, пожалуй, умение давать, а, потому что сейчас, опять же, мне кажется, многие люди очень много зациклены на себе, где-то внутри себя а, умение давать, и желание давать, оно как будто бы тебя так раскрывает вовне. Я бы сказал так. Мир, в котором во всем, во всем мире изначально детям закладываются какие-то ценности, которые обеспечат в будущем мир без войны, без вражды и так далее. В моем понимании это, наверное, когда человек... Имеет возможность самореализовываться, и при этом вокруг него нет таких важных точнее, шейминга, нет, нет каких-то угнетений за твои взгляды, за твое поведение и в целом, чтобы каждому было комфортно жить так, как он хочет. Мне кажется, это общество, которое внимательно к другим, которое сопереживает, сочувствует и которое прежде всего откликается. Люди, которые постоянно занимаются саморазвитием, растут, всегда становятся лучшей версией себя, открытые для людей, которые стремятся к самоответственности, справедливости в мире и честности, не сколько даже перед другими, а перед собой. Но прежде всего идеальный мир — это тот, где главными принципами по жизни являются общие такие принятые нормы справедливости, доброты, любви. То есть мир, где человек рассматривается не как конкурент, а как скорее друг помощник. Как вы думаете, а что каждый человек на планете может делать, чтобы мы приближали вот это общество созидание, комфортное общество, общество заботы? Я думаю, человек для себя представляет, что для него является таким вот чем-то со знаком плюс. Это неважно, быт, или его профессия, или общение. И он должен каждый раз, когда он что-то делает, какие-то маленькие даже бытовые вещи, он должен понимать, что он должен делать их со знаком плюс. И таким образом, получается, вокруг него такое поле, как бы, позитивное создается. Вот, мне кажется, это то самое. Мне кажется, что это это очень большая работа над собой то есть в первую очередь нужно посмотреть на себя мы постоянно как будто бы видим а, причины каких-то особенно негативных вещей в других но в первую очередь если наверное обратиться к себе а это не всегда просто потому что менять себя менять свои привычки это колоссальный труд а, но ну вот задуматься о себе наверное я бы сказал Каждый человек, если будет отдавать себя и все свое сердце, все себя в какое-то дело, которое ему нравится, все уже будут счастливы. В общем, взять любую ответственность на себя? Мы причина всего, да? То, что не делается со мной, с вами, с другими людьми, самая главная причина – это мы сами. Поэтому, когда каждый человек для себя это поймет, мне кажется, мир станет волшебным, и в нем можно будет находиться, не думая о том, что могут происходить различные злодеяния. Ну, в первую очередь, в себе воспитывать качества, которые, например, дети, смотря на вас, они это в любом случае возьмут от вас. Поэтому просто транслировать любовь, понимание, уважение друг к другу, чтобы всегда начинать с себя, потом вы будете иметь вокруг себя таких же людей, а не таких же людей, и весь мир будет счастлив. Мне кажется, все очень просто. Надо, чтобы каждый человек контролировал свою собственную жизнь, пытался сделать хотя бы вокруг себя что-то лучше, условно говоря. Это касается и домашней жизни, и жизни во дворе, и жизни на работе. Когда каждый начнет как-то к этому по-другому относиться, то есть там прибрать стол, не знаю, поставить мебель как вот чтобы не чувствовать себя как в коробке в какой-то, а, чуть более просторно. И это уже значительно улучшит всю обстановку. Начать, я думаю, стоит с этого. Ну а потом это все масштабируется до э, размеров города, страны, то есть там благоустройство улиц, э, отношения между государствами, потому что это все отчасти связано. Не нужно жить в неком негативе, и тогда будет проще. Я полностью согласна с Игорем. Я считаю, что необходимо начать действовать и не ждать от того, что кто-то за тебя это сделает. К сожалению, сейчас общество на многом построено, что кто-то кому-то что-то обязан, хотя, по сути, это не так. И какие бы не слышали с нами перипетии в этой жизни, мне кажется, мы все равно в своей жизни можем найти этот мир. По крайней мере, мы к нему стремимся, хотим там быть. И... В наших силах приближаться к нему, окружая себя теми людьми, с которыми нам комфортно, читая книги, которые настраивают нас на такой лаг, заводя новые знакомства, находя для себя время для отдыха, для любви, для дружбы. Что бы вы пожелали гостям сегодняшнего мероприятия, девочкам Ренали с Натальей, нашим зрителям, вообще всем людям, чего бы вы хотели пожелать? Всегда стремиться к своей мечте, но главное, эту мечту иметь, чтобы жизнь имела некий смысл, а не просто существовать, ходить на скучную работу, зарабатывать деньги. Поэтому найти свое предназначение и работать над ним. От этого вы будете счастливы, у вас будет любовь, как минимум, со своим делом. Поэтому искать себя. Ну, хочется, чтобы те усилия, которые люди прикладывают, старательно, зачастую бескорыстно, они оправдались, и человеку стало, опять же, веселее от этого, что он что-то смог реализовать и чего-то достичь. Это самое главное, я думаю. Я бы хотела пожелать вашим зрителям идти к своим целям и добиваться им, а конкретно проектам онлайн, еще больших высот достичь. Я бы пожелала, наверное, ну вот, не знаю, опять же, наверное, повторюсь, как было как сказано ранее, что мы назвали книжку «Мэн Мэн Лайта» потихонечку, да, полигонечку, постепенно. Я желаю всем не торопиться, получать удовольствие от каждого этапа жизни. Пускай ты находишься в самом начале пути, у тебя большие амбиции, но наслаждайся каждым этапом. Иди по этой лестнице, получается, с гордо поднятой головой, наслаждайся. Я хочу пожелать всем, чтобы вокруг каждого из нас было то общество, которое поддерживает нас в, разли... в развитии, да, поддерживает. Нас в новых начинаниях, которые верят в нас, которые где-то в чем-то может быть лучше, за которым хочется тянуться, узнавать новые и расти. Всем людям мне бы хотелось пожелать, конечно, любви, любви к себе, с нее начинается уже любовь ко всем окружающим. И это та сила самая мощная, мне кажется, которая помогает оставаться людям людьми и творить. А девочкам желаю, конечно, большого успеха. Взять за основу то, что я причина всего. Мне кажется, это облегчает жизнь, поэтому я могу ее в пожелание обратить, эти слова. А так, не знаю, любить и искать любви, наслаждаться жизнью, наслаждаться своим делом.